Шанс, звезда. На эту сцену я хочу пригласить талантливую певицу, которая, я уверена, очарует вас своим исполнением. Встречаем Жасмина Кузнецова. Ваши аплодисменты. Киноленты Мы главные герои Это киноленты Попробуемые друзья!